Здравствуйте, я Наталья Некрасова с автошколы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Сегодня у нас завершающий этап по оформлению рукавичек. У нас есть две детали. И сейчас нам пригодится петельная проба пряжи, с которой мы будем выполнять основу и палец. У меня проба на точка. 2,55 петли и 3,58 ряда. Берем руку и измеряем свой размер. То есть мне нужно сейчас вывязать деталь с разрезом для пальца. Вот такая деталь. Мы сейчас будем, такую деталь мы сейчас будем создавать. Потом мы их сошьем и окончательно оформим верхнюю и нижнюю деталь вместе соединять то есть не нужно провязать деталь по длине вот четко соответствующую уже провязанной берем смотрим сколько у нас в итоге получилось 16 с половиной и по ширине не нужно 10 сантиметров здесь у меня в принципе, 105 пол сантиметра уйдут на зашивание. Оставлю так: 16,5 на 10. Обратите внимание, если у вас деталь мала, вы надвязываете нижнюю часть немножко пошире. Если она велика, нижнюю часть надвязывается немножко поуже. То есть, вот этой нижней деталью, нижней частью вы компенсируете либо уменьшаете либо увеличиваете размер ширины вашей рукавички верхнюю и нижняя часть будет провязываться отдельно палец что касается пальцы берем нашу деталь и смотрим сколько насколько в каком месте я хочу ее расположить на руке учитывайте что у вас будет еще сборочка поверху ну на оформление верхушки оставим три сантиметра пускай будет три с половиной и смотрим где у нас находится палец палец будет как раз на Уровни середины. то есть Не нужно провязать деталь и посередине сделать разрез. Собственно, все очень просто. И после этого мы будем уже компенсировать верхнюю и нижнюю часть, исходя из того, где у нас находится палец. То есть вообще все просто. Берем посередине, середина, середина. И делаем разрез, который будет представлять из себя, давайте, если у нас 10 сантиметров, 4 Почти половину, Четыре с половиной сантиметра мы сделаем палец. Пускай он будет объемный и большой. Можно сделать 4, давайте 4. 4.0. То есть из 10 сантиметров 4.0 4, у нас пойдет на палец. Палец мы будем вывязывать сразу по канону боковички. Знаю, что у меня палец имеет длину 5,5, но пускай будет 6 сантиметров. Палец будет 6 сантиметров. Количество петель у меня сейчас будет известно. Итак, петельная проба есть. Считаем. 10 умножить на 2,55. 25 петель набираю. 16,5 умножить на 3,58,59. 60 рядов провязываю. Провязала 30 рядов. Сделала палец. 4 сантиметра. Умножить на 2, 55, 10 петель. Уходит на палец. Все понятно. В общем-то, набираем 25 петель. Провязываем по прямой 30 рядов. Вывязываем палец так 6 см. Давайте еще. 6 умножить на 3, 58. 21 ряд на палец. Итак, набрали 25 петель, провязали 30 рядов, выполнили палец и провязали еще 30 рядов. Остановились, сняли набросовую нить, пришиваем к детали. Учтите, что палец один раз мы делаем с одной стороны, другой раз с другой стороны. Сейчас мы с вами вместе провяжем деталь с пальцем. Провязываем палец, довязали до пальца, я знаю, что у меня палец 10 петель, поэтому ставлю все иглы в переднее положение, убираю, видите, нить остается со стороны пальца, убираю ее в сторону, 10, раз, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь, девять, десять, игл, добираю, набросываю нить. Рядов. Чтобы получить хорошие открытые петли, один ряд катушечной нитью. Нить, которая у меня была, будем. ставлю ее на место и довязываю ряд. Сбросами только на Все теперь у меня 30 рядов провязано основном вязание. Сейчас мне нужно 20 рядов провязать пальцы. Один ряд ну, можно считать, можно не считать. Раз, два, три, четыре, пять. 20 петель у меня идет на пальцы. То есть 10 это половина 20 петель пальца. Провязываю столько рядов, сколько насчитала. 20 рядов. игл пересаживая каждую вторую петлю на соседнюю иглу. Возвращаю 10 игл. Раз, два, три, четыре, пять. Это то, что мы с вами сейчас Палец отворачиваю готовенький, Отворачиваю на себя лицевой стороной и загибаю его двойной. Видите, вот там, где у нас были бросовые нити. Бросовые нити. Вот эти петли открытые, которые у меня были, дополнительно набирались, я надеваю их обратно на иголки. 10 петель. Количество игл осталось прежним. Палец готов, но мне придется взять опять рабочую нить и начать вязание с новой нити, потому что предыдущая у меня закончилась на пальце. Беру рабочую нить и довязываю еще 30 рядов. Полотно на бросовую нить. У меня остается деталь. вяжите две таких детали одинаковых, только учтите, что пальцы у нас находится один слева, другой справа. Две детали. Вот они. Бросовую нить можно снять. Получается один пальчик и второй пальчик. И смотрите, что нам сейчас нужно сделать. Берем основу, уже провязанную, берем провязанную ладушку и соединяем с одной стороны. Можете встык, можете иголкой, можете на вязальной машинке, можете внешним швом, можете внутренним, как вам больше нравится. Я буду соединять внешним швом лицом к лицу на вязальной машине. Соединяю с одной стороны и Одну деталь с этой же стороны, так, где у нас эта же сторона, вот так вот, вторую деталь. То есть мы соединяем две детали. После этого нам надо будет надвязать снизу либо планку, либо резинку, смотря что вы хотите, и закончить мысочек сверху. И останется только соединить второй бачок. Ну и палец зашить. Собственно, осталось совсем-совсем чуть-чуть. Итак, соединяем с одной стороны рукавичку, ладошку и тыльную сторону окончательное оформление так снизу привязали планку либо резинку оформили нижний край нет обычная планочка сверху надела петли на машину я знаю что у меня 25 петель была вторая часть значит и первую часть тоже на 25 петель 50 петель провязала 2 сантиметра это 6 рядов бросила на бросовую нить и сейчас делаю стяжку половину, то есть я на каждую иглу буду надевать по две петли на первую. Сшивание идет, со второй начиная на каждую иглу две петли. Надеваем весь ряд до конца. Петель получилось в два раза меньше. Теперь можем спокойно провязать еще сантиметр. И дальше как на большом пальчике делаем стяжку, то есть убираем каждую вторую петлю на соседнюю иглу. на плотности потуже нить, которая у нас была здесь тоже можно убрать все тяжко готова рукавичку осталось только сшить один краешек и пальчик вторую рукавичку оформляем точно так же те же тоже количество рядов тоже количество платно провязываем убираем хвостики и с удовольствием носим Какие замечательные, необычные горшки.